Семья Владимира и Наталья Шинюк. Семейство на владимира Наталья. Давайте мы их за это поблагодарим. Некая, благодарим за этого. <свят> и еще раз повторю, пусть беженцы из Украины станут. Еще повторяю, некая Украины для Болгарии большим благословением. За благословение. Но за благословением. может быть, не все. <свят> а те, которые стараются жить по слову. И, и которые находятся под мощной защитой Божьей. Еще, сегодня я хочу сказать короткое свидетельство. если, свидетельство. Вот, если так сказать, короткую мысль. мысль. Ну вот, я пришел в церковь, да? церковь? вот вы пришли в церковь виду, может быть кто-то ходит в церковь уже годами и может не воскресенье неделя. может быть не каждый или может быть, не каждую каждую среду может быть всяка среда. может быть каждую пятницу или всякий пятник. может каждую субботу суббота. А может быть и каждый день а может быть и всякий день есть церкви такие хорошие живые, такие добрые, живые церкви, где верующие каждый день собираются. Вярваши, собирают всякий ден. не потому что их заставляют. Не за что, карат, <laughs> да потому что им хочется. За что им Есть большая жажда. И мы жажда. Есть большой алкани. желание. Вы знаете, вот такое алкани было у нас. И такого желания им Когда мы с супругой пришли в церковь? Дойдох, ну церковь церковь? я пришел. Асу, а, в 91 первом году. 91 Потом Наташа пришла в 92 году. Светуа, Наталья, люди, 92 и если вы спросите меня, ну, вот я что-то получил, Дали от того, что я пришел к Богу, от того, что я хожу в церковь, а то, что хожу на церковь. Значит, сегодня в песне мы пели, в песне пяхме, а, помните, да, Бог воюет за меня, че Господь мен. ну, знаете, Бог, он на самом деле воюет и воюва всышност, но не только за меня, не само за мен. более точно сказать, по казану. Бог воюет за, то, воюет за то, что Ему принадлежит. -то, ему принадлежи. то, что Ему может принадлежать. Потенциально. Потенциально. А по большому счету, по сметка, у Бога даже нет нужды воевать да за свое. За свое за потому что Он всемогущ. За что -то Он может еще немножко повоевать а может да повоюва, за твою душу, за ти, когда еще ты только идешь к Нему. все еще к Нему. Потому что ему надо тебя приобрести. что тут то ты Правильно, да? Отвоевать твою душу? Да, твою душа Вызвали тебя из плена греха. Да, ты из плена греха. С какого-то порока. Вот люди приходят сюда, знаете, я пришел первый раз в церковь. Аз, за път, и мне стало страшно, На меня страх, у меня совесть горела, мои мысли горели в огне, ми в я почувствовал, а когда я пришел в живую церковь, в жива церковь, я почувствовал, что совесть меня обличает, у этих обличала, я почувствовал, что здесь святые люди, этих не потому что они хорошие, не за что-то не потому что они хороши по делам своим. не что-то правят дела, не только поэтому. За потому что они просто осмелились. За что са, поверить в Иисуса Христа. Да в Иисус и сохраняет ему свою верность. И за, и пазят просто вот такие вот какие есть. Такие как Иисус вот всемогущий. И всемогущий Иисус. Святой и беспорочный. Святый и беспорочный. Не престанно И хранит свою церковь. И церковь Без пятна порока. Без и я тогда покаялся. И тогда Я пришел к живому Богу. И уже с 91 -го года вот так практически не пропуская и вот почти не редко когда приходилось пропустить потому что много переезжали пока перебрались вот, в Болгарию пока в Китае нашли церковь, пока в Южной Корее нашли свои церкви в Южной Корее на пока в Хорватии нашли церкви в Хорватии в Черногории в Ирландии мы очень много ездим много путовами Пока найдешь, да? Мы находили. Обаче, когда намирам, своих. Своих хора. Где бы мы ни находились. Где да сме, там, где наш дом. Там, где, и наш, там, дом, где наш Небесный Отец. Там, и Отец. И я хочу сказать, что я сегодня получил. И да кажу, И что я искал. Я искал дом. дом. Я нашел то место, где я... Почувствовал себе, что я дома. И место, то, -то усетих, дома. Почувствовал, что в мое сердце вошел совершенный мир. Невероятная ми Невероятное счастье. Я стал невероятно счастливым человеком. А счастлив человек. Чуть позже Бог дал мне невероятно благословенную жену. И, <laughs> И Я до, до сих пор считаю, что благословенный женает подарок от Господа. И мятам, подарок от Господа. У меня благословенный сын. У меня благословенный сын. способный, талантлив. талантлив. У меня благословенная дочка. Благословенная Анна. Вы на дождь ли, Анна. Сейчас у меня уже благословенный зять. И на этой неделе мы выезжаем к нашим новым родственникам в Молдову. Бог нам дал новую машину. Господь, не дай мне нового кула. Бог дал мне новый телефон. Мне новый телефон. И я проспаюсь как-то утром и говорю, Наташа, я с на Наталья. Вот в нашей жизни начинается новый рубеж. Живет, живет новый у меня абсолютно все новое. Меня новое. Даже ты обновилась. Даже ты его подновила потому что мне, мой внутренний взгляд обновился. За что потому что мы обновляемся каждый день за что в познании нашего Господа Иисуса Христа. То на Господа Иисус Я благодарен за то, что у нас вот, в Варне, и сам честу, в Болгарии, Варне, в Болгария, есть единственная церковь, и мы для, церковь русскоговорящих, для русскоговорящих, которая официально получила, признание, официально получила признание, в которой человек может прийти и, в человек может дойти, и познать живого Бога, да Бога. который реально что-то может кое-то наесться на нее не просто что-то не просто нечто он может все може и может все он обещал нам жизнь и не обещал живот и какую жизнь каков жизнь с избытком живот со избытком с избытком та жизнь которая вот так просто при избыточно живот кое-то и и Бог исполняет свои обещания и Господь свои но вы знаете, когда Бог исполняет свои обещания? Почему-то так происходит не со всеми верующими. Не со верующие, но только с теми, которые вошли Обаче, саму тези, в Его Слово. В слово тому. Блажен муж, Блажен мъжет, который не ходит на совет не ходит на, совет на не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании, разродителей, и не в собрании на но день и ночь Обаче, день и нощ, он пребывает в законе Господнем. И размышляет о нем день и ночь. И в смысле за него день и аминь или не аминь. И будет он тогда как дерево, посаженное при, потоках и вод. то еще, как дерево при потоке воды. Плод, который приносит во время свое. Плод, который на время. Или с которого не вянет. И лист, листит ему не уехать. Вот так Бог хранит нашу семью. Този начин нашу семейство. Бог дал нам новый дом. Той не новый Он дом. окружил нас со всех сторон. И мы все счастливы. И не счастливы. Я думаю такой должен быть пастор церкви. Я, скажу, да Я, Я верю в то что какой поп такой и приход. Я Ромчика, как, бог, так как и той бог такой и прихода. Будьте вы также счастливы? и видишь В нашей церкви, где мы всем рады. на все и, и на украинцем, и на и русским, и на руснаци, и, корейцам, и на курейцам, и, болгарам, и на Болгари, и всем наци, и на нации. Потому что Бог стоит над нацией. Наци, он не за кого. То за никого, и он не против кого. то Он любит всех. Той Можешь сказать на это. Амин". Да кажем, Амин". И он отдал свою, свою душу. то дал душа Отдал сына единородного, дал сына свое единное народу, дал си чтобы всякий верующий в него, да може, всякий, в него, не погиб, да не загини, но имел жизнь, да вечную. вечный живот. Сегодня для нас будет проповедовать, за нас ще слава Богу, что не я, слава Богу, че не немножко отдохнул, потому что я думаю, что да я вам уже почину? немножко поднадоел. Мисляю, и, на вас вечер. А, и сегодня у нас... Эди Кирян, Эди Кирян будет проповедовать на болгарском языке на болгарский. с переводом на русский язык. Давайте русский. мы поприветствуем нашего брата. Не да ми след това, каза Улыбка не спадает с моего лица после того что сказал пастор И то не то а не только потому что он это говорит но потому что он живет и мы видим это благодаря на бог и тайце. благодарю бога за то что мы здесь в этой церкви и, въпреки, русский, и хоть мы говорим на русском или на, или на болгарском, Нет, это не имеет значения слово одно, одно и то же Направих си несколько лодка, Сегодня сделала себе лодку. Сегодня сделала себе лодку. Потому что будем проповедовать, кто в твоей лодке. Потому что будем проповедовать, а то, кто находится в твоих лодках. Подожди, дай вытащи лодку на Аниту. Ты куда что и тя? Направи на лодка. Аниту тоже. Но <связано> <связано> веднага берза и сделай на. <связано> Живей ми, я себе написала, потому что кратко искам да хочу проповедовать, чтобы не рассеиваться. Значит, у меня короткая слово, чтобы не рассеиваться. И поэтому я себе конкретно. Я написал конкретно то, что Господь мне дал. Как казах ми, е, Кой в лодка? Как мы уже сказали, тема, кто находится в твоей лодке, кто плывет в ней. Господь а, е написал то есть, а, евангелисты са написали послание. евангелисты и написали послания, завет, новый завет. Но Той Богу вдохновен? Но оно Богу вдохновленно? Да и и. И интересно то, что Господь имеет чувство за хумор. Интересно то, что Господа есть чувство юмора. А, на две места, место, искам да В обеих местах, где я отметил, где что хочу прочитать, сегодня я заметил. Че в двете места и в 8 глава, Что в обеих местах в 8 главе? И у двой стих. И они в обе 8 глава и 21 стих. Е 23, е 20, но все там, а что прочитать два во в первое место Лука. И там си казва така, в 8 глава от 23 стиха надолу. В 8 глава от 23 стиха. В один от тези дни Той влезе в ладьията с учениците си и им каза, «Да минем на отвъдната страна на езерото». И отплываха. А като плаваха Той заспа и бурен вятър се острыми върху езерото и волните ги заливаха. Така, че бяха в опасность и дойдуха, го разбудиха и казаха «Наставниче, наставниче, загиваме!» А той се събуди и смамра вятъра и разволнуваната вода и отложиха се и настала тишина и казаха им «Къде е вярата ви А те, оплащени, се чудиха и си казаха един на друг «Кой ли ще е този, който заповядва на ветровете и на водата и те му се покоряват?» Разликата в Евангелие на Иоанн, да, извиняюсь, Матфея, че в, лодка, в том, что в одной лодке, искам и там да прочтем, и там тоже ладья, прочтем, что, э, когда они вошли в одну лодку, извиняюсь, когда Той влез в една лодка, ученицы влязах след това, ага. Когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики. И разница влизат... в том, что в, первой, в первом месте они входят в его лодку, а в входят в лодку. А во втором месте они заходят в свою лодки. лодку. Поэтому я сделал две лодки сегодня. Одна-это лодка Иисуса, другая-наша лодка. Да, <laughs> <laughs> наша лодка, <наверное>, стабильна. <laughs> наша лодка не очень стабильная. <laughs> Тема лодка. кто плывет в твоей лодке? Ни в лодка, в Мы плывем в нашей лодке, в нашей жизни. И по и Мы плывем нашими своими путями. А, да, сме сме. да ве верующие мы, христиане верующие, мы христиане и Христос живет в нас. путь, в, си път, в си живот, Но и... все же у меня свой и путь, и своя дорога, своя жизнь и я хожу своими путями. И, не и Иногда что-то у меня не получается. Но Бог е верен вчера нынешний, за винаги. но Господь верен вчера, сегодня и всегда. И во время, как то твое, кое то живея И время, времена как сегодняшние. А, Виждеме морала, как упалек на морала, неяма. Мы видим просто как мораль исчезает. Няма уважение к взрослым людям, к детским, к родителям. У детей к родителям. Я не говорю сейчас о церкви, а о Амеле. И да далече, но това, е, нас, И то, что сейчас се случва, происходит сегодня, в слово, то, се Это описывается в Библии, что это должно произойти? На одном месте что как, как тобе по Ной во время, ты говоришь, боди и последние дни. И в одном месте написано, что как э, при Ной в, в времена Нойа, также будет и в наши времена. короб. И кстати, его Ной тоже ковчег. вошел в корабль, ковчег, в который называется ковчег, но я бы не назвал его ковчегом. -то а? короб Потому, потому что это был корабль Всички жизни, оформили, они все выжили, а все остальные умерли. Я сбилу И я бы назвал это корабль жизни. Но мы знаем как ковчега Но мы знаем. Его как ковчег. И знаете ли, я не моряк, но родился на морето, Я не моряк, но я здесь, в Болгарии, в Армия. И съм дите, и, а, морской ребенок. И знаете ли, че корабли, отзади и у всех волон, кораблей. Сзади не есть... специалист, но има перка, води корабль. мотор, который толкает корабль. Така, и има кормило, което е малко, но управлява и есть руль, который маленький, но он управляет всем кораблем. У его корабля не было таких частей. Его Господь. Им управлял Господь. И, корабль не И этот корабль не потянул. Этот корабль был построен Господом. И, не И он не утонул. Титаник, построен Титаник был построен людьми. И они сказали, что потънем. этот корабль ли, никогда не утонет. Вы знаете Титаник? эту историю? Да. Бог не да Они сказали, что даже Господь не может Господь каза, утопить этот корабль. Не не да И Господь сказал, ну-ка посмотрим сейчас. <laughs> И корабль утонул. Так, не, искам, не, не хочу не шутить, это но такие вещи. человеческая гордость, она приводит до карва до к, к смерти. И кто плывет в твоей лодке? Эта маленькая лодочка, которая у нас есть в животице, и с которой мы плаваем в нашей жизни, и, и всегда защищена, мы, и мы говорим себе, я лоджи, сделаю это, добре, я добьюсь этого, я достигну чего-то. Господь в втуvale. И это неплохо, но нам нужно всегда смотреть, есть ли Господь в этом. Скоро сегодня убалила нас сестра и сказала се Недавно мне позвонила одна сестра и сказала мне, пожалуйста, молись за меня. Нещата не штат они У меня не дела не да. очень дойдут. Да, молюсь я постя целый день в пост весь опа, день находился с Богом, но что-то не получается. Я, казвам, я спрашиваю у нее. Божья воля за което се может быть есть ли Божья воля на этом за то, что мы молимся? и далеко не е човешко, ти желание да нечто и да это это человеческое твое желание достичь каких-то вещей да и просто свернуть Богу руки, чтобы Он исполнил твои мечты. Вы, говорите, вы понимаете, это, о чем я говорю? Когда это не Божья воля в твоей жизни и ты делаешь то, что ты хочешь не, оттука, оттука. не от сердца, от разума, Тогда вещи, и дела не идут да хорошо. И мы начинаем страдать. Я да и да за... я хочу намекнуть вам и сказать, что очень много христиан а, в этом Евангелии, которое названо Просперитетное Евангелие. А, я в него в я тоже време. был в нем. После Но этого дух меня толкнул, и я из вот этой лодочки перелетел. Да да я не хочу сказать, что это так, плохо -то делать дал, то, дарует, что Господь да тебе дал, дал. Верить и исполнять это. Но правишь ли его по Божьему начину? Но делаешь Господь ли ты это твали? Божьими путями, и, и есть ли Господь во всем этом? И така, как христиане. Церкви, христиане. Бебята, Я задумался о том, что много христиан выходит из церкви как младенцы, излизат, они выходят разочарованные и возвращаются обратно в мир. у все за Потому за что молят. вещи не получается у них. Зачто? О чем они научили, че да Их научили, что все да, аминь. Как Так но... говорит слово. Но слово тут испытания. Но слово говорит и о том, что у нас будут испытания. В Яков, в глава, Даже в Якове, в, в, первой, казва, в первой главе, в первом стихе, говорится о том. что мы благословлены, в испытаниях и да благодарим за всякую Что мы, защото, мы благословлены в испытаниях и мы должны быть благодарны за них. До потому что они делают нас более твердыми в вере. А в Петру он се казва. А, и послание испытания, говорит, что мы попадем в испытание, если это необходимо для нас. То есть, то есть если ты такой твердоглавый, то ты ако попадешь в испытание. А если у тебя сердце испытания, мягкое, испытания. тогда ты пойдешь по пути без испытаний. Что слушаешь, потому что ты, говори, что ты слышишь, что Господь говорит тебе. Буря, и веднага да и и да буря поднялась, ученики начали кричать, начали будить Иисуса. Uh, искам, да ви кач, глава. Я хочу вам сказать, что эта история описана в восьмой главе. И до, доста чудеса. и до этого момента случилось очень много чудес. Знаем чудес как вино, Мы все знаем а первое чудо, когда вина, галеска, вода превратилась в вино. Uh, изгони демони от Когда Иисус изгоняет демонов. Да ги всички, и много не време буду ще все чудеса, тебя Но ученики видели все эти чудеса. И стажа После этого Учителю, они встают в лодке и говорят: О господь, мы умираем. А, то Стоит И он говорит: Где ваша вера? Я бы тоже так сказал. Нынешнее время, акумекажа. Сегодняшние времена. Сколько пять минут еще умрешь? Если сега... кто-то тебе скажет что через пять минут я умру а я, скажу аллилуйя, как ли я ему скажу аллилуйя что миг, когда учит, потому что если я умру через один миг я уже увижуском а, да да? я не говорю о том что я хочу умереть сейчас и хочу еще пожить но в какой-то в да если бог решит что мне пора а то я скажу спасибо тебе я возвращаюсь домой да, И с чувственной совестью. Да, у меня тоже есть испытания. Мне а, ясно, да живешь на твоем свете. И не просто жить в этом мире. Боремся с двойной ценой на Мы боремся <свяк> с повышенными ценами. Да, со нечто такой целиком. Магазинах. Живота. С вещами, которые происходят в нашей жизни. Но не Но нет невозможных вещей. Само искам докажи, да что че в четверг. Тратьше до да и со Мне нужно да было пройти диагностику и на меня завалились очень много всяких вещей дел. И сумма на баб И сумма на лечение стала очень большой и в сердце начала подниматься моя плоть, и говорить, <реш> сколько еще мне надо платить, сколько расходов. Все-таки я на работе, я не бизнесмен. Uh, uh, нет, прям изобилие какого-то. На банковском счету. И... И, убаче, Господь, какое Но Господь очень верен. А на следующий день, другая работа, друга работа третья работа. Появилась работа, еще одна и работа се и другая работа. И да у меня появились из средства, необходимые мне. И я се засрамих, как, И мне стало стыдно, я сказала, прости, что я раптал. В, в слове говорится, чтобы мы пер, на первом месте искали божьего во царство. А все остальное э, приложится. То да че я не съм совершен. Не хочу сказать, что и я не совершен. Я сам человек. Я тоже человек. И у меня не молятся все штебалки как то и вас. И тоже у меня есть какие-то болезни. Даже малко повече, сигурно, съм на 65, Даже но... может быть больше, чем у <laughs> вас, потому что мне уже 63. Съм на крака и и за десято куй твоем что тема все еще много. на ногах и спасибо моим детям за то, что они меня держат на ногах. А, а скам, също и да ви кажа, Доверяем ли се на Бога, уплываяем ли се на Него? Так же хочу спросить, доверяем ли мы Богу и уплываяем ли мы Всяко на Него в всех делах? Может быть, останахте с погрешно впечатление, че аз не за успех, Может быть, у вас осталось... Неправильное мнение обо мне, что я не против успеха, не, не такая, против изобилия, но, сказал, но это не пастор так, пастор потому что Господь, так же, как сказал пастор, он нового. дает нам все новое, обновляет нас. Я новые у, да, у меня новые если вы не заметили, <существующие> <реш> шучу, у меня тоже есть что-то новенькое, хочу похвастаться можно а, порадовать. На бъде, скоро и, бях, сикупа, трас, и спасибо пешко, Господу, неделя, потому что я, проповел, я давно ничего не покупал себе, и сказал, что в воскресенье мне нужна новая обувь, чтобы пойти в церковь. А, Господь всички, и Господь удовлетворяет все наши нужды. И, и иногда мне хочется плакать от этого, помысли, как когда я думаю о том, какие мы недовольны. Когда мы раптаем, и и недовольный от всего твоего, что получаем, и обаче, получаем и за всего, что мы получаем, по, начин, по който се мъчим, Потому что мы не получаем по... Говоря за това, с когда ты что когда Таким способом, когда мы плотью пытаемся что-то И работаем, смена, в субботу в неделю когда работаем. Субботу воскресенье и, и третья четвертая смена. Аз не в това. Я не аз верю в это. В я верю в благословение. А что, когда я пойду на работу? Бог, ма и ма праща Бог при благословит меня благословит и отправит меня к определенным людям. Да това, свершу, чтобы я платил то, что делаю. И след това да им, кажется Бог. И потом уже, чтобы я рассказал им о да Боге. Вот Хочу подарить им и знаете, присутствие ли, Его Мира. Сейчас, и я работаю на себя. И, на поручка, как ми се и, от и когда интернет, еду по какому-то заказу? Я всегда говорю себе, что Господь, Ты мне послал этих людей. И я начинаю молиться за моих клиентов. И, те мусульмане, те турци, и они те мусульмане, са... и болгарии, или разные нации. Хочу сказать, что в тюрьме я работаю в основном с, цыган, с цыганами. И сейчас у меня появляются клиенты-цыганы тоже. Это неплохо, конечно, просто они... Как да темпераменты да, У них темперамент такой, предел. они такие голос. необычные люди. И, а с понякога, генерчен, иногда Потому что иногда они реально как филистинцы, но не все. И я благодарен, а Бога за то, что есть нататка, фирмы, имитации, вещах, которые делают типа Gucci поръчат, или там такие э, дорогие бренды, да. и они заказывают, и я делаю как бы имитации эти. А, Зачем указываю сечку твоя? Зачем? Почему твое... я говорю? Наистина, радо да осознать, что Бог не прощается с целом. Потому да, что мы должны и правду осознать то, что Господь управляет нас с какой-то целью, и мы должны быть солью и светом. И, някъде, и когда мы идем куда-то, несмотря на все обстоятельства, мы должны да улыбаться и показать Божий мир. И это непросто. И это не Божья любовь. Это, Божия любов. е, наругай, это да когда кажешь, на тебя наругаются, а ты скажешь спасибо. Напсува, да когда кажешь, тебя обматерят, и ты скажешь, я тебя люблю. И, и, така, да, така. Знаете, и так далее. Говоря, далее. Знаете, о чем я, я говорю? Когда шосето, тебе покажут палец на дороге, а ты скажешь, спускови, я тебе благословляю. Хотя мне не всегда такое Но, происходит. с за мы и тут. С соврешенствами. За, чтобы становиться совершеннее и блаженны те, за кого это первые сюдиват, последние станут первыми, знаете? Блаженны те, кто первые уходят, Ухажат. да? Да, уходят. А, и последние станут первыми. Ма питат, защо млади хора си от свят. иногда меня спрашивают почему молодые люди уходят с и этого сам бог няма я не бог я у меня нет сердце, усещам, сердце я чувствую что эти люди готовы за царство. были готовы к божьему царству или ги е нещо, или се случи, он их спас от чего- то что могло бы случиться и те ще от царство и они вышли бы из божьего царства да И я хочу вашу мысль так Вои Божие царство. Хочу спросить вас, что такое Божие царство? царство вътре в нас. Божие царство живет внутри нас. царство живет внутри Потому что, когда мы каемся, не мы Христос принимаем Святого Духа и Христа Прив... в, наши да, в наши сердца. И про это И дом, они строят палатка. свой дом в наших сердцах. И тези времени жили Эти временные наши дома. Сияют, тела, ги обичат, обаче, некоторые сёла, потому что их любят, но, но вас, другие стареют. Я говорю о себе. И правда, иначе хоть не сородил таинище, утечал от та в земля. Я хочу сказать, знают. что тот, кто не родился, тот не не может уйти с этого мира. Но важно то, да, приготовим палатки теси. Важно подготовить наши палатки. Извиняемся, вытри, душите во в палатки теси. Души в наших палатках. Замогут да те, да, застанут пред Боге Чтобы они смогли предстать пред Богом. И да влезут в Божье царство. В какой-то день и войти в Божье царство. Христос должен на кресте. И Христос. А, си. Пошел на крест и он пролил свою кровь. И не с Бог, и он примирил крови. нас с Богом. я на за Рон Я хочу вам рассказать одну историю о Рон Уайлде. Твой американский верующий, Это один американский верующий. Не. Как сказать? Не археолога, кого-то изучал. Археолог мой, да которые вроде как архе... археологи, да просто такими. Товарищ который открывает первые три гулемины в еврейской истории. Это человек, который открыл первые три важные такие вещи в еврейской истории. Новый век у ковчега Это новый ковчег. От през Откуда минают евреи через Красную Москву? И у него были доказательства, и, не интернет, доказательства мы можем червейте. это увидеть в интернете. Если вы напишете и, и последняя вещь, которая меня коснулась, это Божий ковчег. И от И, чопля, кръв, едно 500, той, не знал, и кръв, там было такое пятно, он тогда не знал, что это кровь. Дала в, Лаборатория. Он дал этого кусочек в лабораторию. И на краткую низкому сандоводную. И скоротка. Искажаю, короче, что здесь есть врач и он подтвердит. А, има двадцать три Что есть 23, 23 хромосомы отца от мамы, а есть от отца. А в этой маще? крови был, был, был только один хромосома. И генефикси и хромосомы от Майка и X. после разбирая кое-кое, да. Один, а, один мужский, один мужский а, и 23, женских. Один да. мужской и 23 да. женских. И эти люди, думали, которые исследовали это, они сказали, нормальным. что это ненормально и это как бы не, не по-человечески. А для нас Божие это ненормально, это нормально, потому что это совершенно. И знаете ли, э, такая соубедих, че, Первый Адам доди, согреши, и я убедился, что кровь, первый Адам пришел, он согрешил, и у него была грешная кровь, и, с и все после него рождаются как грешниками. Второй Адам, Второй Адам, который Иисус Христос, который Иисус Христос, Христос. Адам – это человек. Второй человек, доди, Второй человек Адам, пришел. И, и, роди с и родился совершенным, с чистой кровью. Потому что есть только один единственный хромозом, это от, от, от нашего Отца, и не чистая согрешил, кровь, и Он не согрешил. И, и Он пролил креста. Свою чистую кровь знаете ли, на кресте. И вы и все ч, свыше, читаете Библию, и одно и то же все читаем. Когда Иисус, Иисус Христос, Христос был часами, распят, через три часа, часа Uh, са разцепи скалата, Скала раз, и кръвта му капеше, и тя по, разделилась, по кръста слезаше Кровь я uh, Точно вверху той ковчег. Капала с креста, ковчега вниз, откр... под землю, и она капала в этот ковчег, который был там под землей. Там, и где был... той человек, той плачеше, я каза, когда смотрел на этого человека, на его спросили чья каза... это кровь, и он просто плакал. И кровь говорил, Это кровь вашего Мессии. И, жива кровь. и Это живая кровь. И, казали, как, кровь, умряла, да жива? и люди спросили, как кровь, которая умерла, люди спросили, как кровь, которая умершая, может жива. быть живой? И я хочу вас насет, Царь, а, дар, а... Как смотивировать? Христос и хочу ободрить, что Иисус живой сегодня. и днесс. И его кровь живая сегодня. И в лодчица, если ты в своей лодочке, тогда переходи в большую лодку. В лодките, а если ты вообще ни в какой из лодок, да тогда я тебя приглашаю, ела, в хотя бы в маленькую зайди. На в приглашаю тебя в маленькую лодочку. В Римляне има два стиха, да за край. есть два стиха, я хочу их прочитать в конце. 10 глава, 9 и 10 стих. 10 глава. Какой стих? Девятый и Девятый десятый стих. Известный аз. Они Туда очень да известные. За мной, что така, защото ако исповедашь с устата си, че Господ. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. И повервашь с сердцето си, че Бог воскресил от мертвите. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Что то спасешься. Защото с сердце веровать, человеке, и се Потому что сердцем верует к праведности. Исуста прави исповед а устами исповедуют се к спасению. Здесь говорится о двух вещах, Иисус что мы должны своими Господь. устами исповедовать, что Иисус Господь. То есть, на глаз да кажешь, небето, То есть мы должны вслух ангелите, перед небом, перед и хора, ангелами те, и перед людьми и е исповедовать, что Иисус это Господь. Понятно, как го разбирам, Я так понимаю этот стих. И, нечто, е, и вторая вещь, что мы должны сердцем веровать. Не, Скажите, нет, ты не, не. И мы верим тука разумом, а не сердцем. Но я говорю, что сердцем нужно тука верить. На душа, сердцем. Это преобраз твоей души. Давид казва, и Давид в мене, говорит, Боже. Господь сотвори се сердце чистое во мне. И Дух постоянно, постоянно обновляет Дух во мне. Несколько, душа, която сегодня, още се сомнява, Есть, если есть душа, которая все еще сомневается. Още си мисли, Господ, думает ли, за мен ли, Господь аз ли сам? Существует ли Он здесь? Ли Он? Я достоин? А, Моя лодка не могу ли да я сменя вече с лодка? Ли мне уже поменять мою мал, маленькую лодку на большую? Аз така не Я да yeah, сегодня който призываю вас войти в большую лодку, где находится Иисус Христос. Наближава событие эту Приходит, скоро подойдет событие. По Я все чаще и чаще, и чаще читаю свидетельства об этом. И не само свидетельство, слово уникальное. И слова говорить, что уже есть такие отличатели. час, но что есть какие-то уже явление. знаки Знаете, да. о том, что скоро он придет. И, и те почти все исполнения те, за последнее то время. И очень много уже исполнилось. Единственное осталось храма да се Осталось только, чтобы построили храм. Надо да показать антихрист и чтобы показался антихрист. Аз даже вярвам, да видим антихрист, и преди, да, и я верю, то, что даже человек. возможно мы не увидим антихриста и уйдем на небеса перед этим. Дай Боже. Но, Бог с нас, -то да случится. Но не имеет значения Бог с нами, что бы ни происходило. Я хочу сказать, что Господь идет. Готовы ли мы? А если у вас есть сомнение, готов, что ты не готов, него, что что-то да тебя несколько. отделяет от Него, в то состоянии в какой ценамираешь? Примириться с Богом. И у тебя не такое состояние, какое то то тебе нужно примириться с Богом. И, примирение с и это примирение происходит через простую молитву. И, знам, е, да и я предлагаю за... в сердце нашим помолиться. Да покаяться. Се, сме Конечно. Кажем те, също которые на глаз, уже покаялись, тоже можем еще раз произнести это... който... потому что я всегда так делаю, Uh, Мысля, что какая слово, так, да и статуси, чтобы мы должны исповедовать и веровать в сердце. В затворе, тая молитва, аз когда мы исповедуем да эту на власть, молитву, я всегда говорю всем, чтобы вслух ее произнесли. Ка и у меня там как До, в армии. Господи Иисус, греховите. прости мне мои грехи. И полега куваются тихие не стояли И когда в тюрьме там ребята тихие, я им говорю, чтобы сильнее говорили. И тут я паку и мы все да говорим, но, громче и громче начинаем начин насорчим. Ну через это я подбадриваю людей просто к покаянию. Я несколько И хочу попросить вас сегодня, чтобы мы сказали. Господи Иисусе. господь Иисус. Прости, ми Прости мне мои грехи. А сам грешник? Я грешник. И греха. Я осознаю свой грех. Приемте сердце си. Я принимаю в своем сердце. За и Тебя как Господа и спасителя. Морайте да имято ми. И я прошу тебя, чтобы ты записал мое имя. В книге жизни. И, да и чтобы ты подарил мне вечную жизнь. Аминь. Амин. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, а, Эди. <смех> Спасибо. Спасибо. Я Эдди говорил, как он переходил с лодки в лодку. Эдди, рассказываешь, как совместил лодка с Мы немножко знаем эту историю. Можно я, знаем расскажу, даже да? история, <смех> можете, да, я расскажу? Можно ли, расскажешь? Эдди э, в молодости был э, лучшим барабанщиком. Эдди, барабанист. В Болгарии. Ну, в Болгарии какой-то известной группе я забыла название какая известная их название представьте да Арминин представительница да много амбиций много амбиций и он рассказывал мне мы как-то поехали в Россию на конференцию не видно что тихомеев руси а заедна конференция и говорит, я не мог понять. Казва, не могла Чего они радуются? Заковыс рад радуют. Комары кусаются. Кумары тихо пьют. Э, мухи жалят. Мухи те слышь что хапят? Издят какую-то непонятную еду. Я тот дня квас тарал Туалеты ужасные. Туалетные тимсы ужасней. <свят> они радуются. Покатеся радуют. Берут гитару и, и зима с гитаро танцуют. И целый день танцуют. И яди сказал, я и тоже и так казва, хочу. И я сиском -така". Вернулся, и върна, на тот момент у него были под кроватями полно чемодан Но денег, момент, под пари, все хорошо шло так, добре, и после того, как он сказал, хочу радоваться, звездно, шлет, каза, да <свят> да, Бог, видимо, стал Господи, учить, да учи, как радоваться без как денег. Да <свят> И слава Богу мы слава на нас Эдди, как говорят, э, мы пуд соли вместе съели, да? И взял мы за да, одну ногу сол. Вместе Он говорит мне неком, не с кем ходить в тюрьму. И то оказывается, года ходя позадори. Каз сказал. Пошли. доходим. проблема? Мы там сроймите. — Танцевали И, да, ну, со сромите, вместе, со да. да. ну, весело было. — Весело. Да, — пока там mm -hmm. одна история случилась, Только что... — не сосучит, одна история... Я ставила, когда в тюрьму заходишь, нужно затворы, телефон оставлять в машине. Треба телефона, да уставишь кула там. Ну, ребята, они что же там сметливые. И те, там все знают работу Да-да, они позвонили моей маме и сказали, и те, на майками, э, что ваша и дочь сбила машину. Да, и несите деньги быстренько для не для выкупа. Да. Да Она затвора. мне звонит, и бы, у а телефон э, не отвечает. Ну, потому что он в машине остался. вот отговорил что-то эвкулата. Потому что в, не, нельзя в тюрьму входи, заходить не может с телефоном. Влизов, э, ну, в, в общем, вот такая вот история, да. И после и этого муж все, хватит. И после этого <свят> мужа мига застигает. <свят> да. Ну, поэтому, знаете, у Господа для каждого свой план. Как и Господь за всякий сима план. Из нашей лодки, от чтобы мы пересели в лодку Господа. И не всегда это не комфортно, комфортно для нас. За нас. Но у Бога для нас есть всегда вот самый Господь лучший за нас план. Сима, найду план. Да, спасибо, Эдди. Благодаря тебе, Эди. А, У нас еще свидетельство Что, одно. Свидетельство Мария ездила в Прагу Мария на конференцию.